Чё, вот так просто без катсцены ну ладно ребят снова приветствую всех продолжаем проходить первый Dead Space. у нас финальная 12 глава мертвый космос насколько я насколько я понял она называется не ну неважно как она называется она финальная и я когда сохранялся заметил что у меня слетел уровень сложности как бы его пофиксить то есть я сохранялся ну вы наверное в прошлой серии точно заметили что у меня на сохранении стоит средний уровень сложности и я не знаю почему так сейчас попробуем здесь это пофиксить но мне кажется навряд ли Ну тупо искать это, конечно, в настройках видео и в яркости. Но я сейчас попробую выйти и поменять уровень сложности. Здесь опять ничего. Управление. То есть вот средний. Я не знаю, почему так. Я играл все это время на тяжелом, у меня почему-то сбросилось сбросился уровень сложности. И это не есть гуд, мне не нравится играть в игрушки с низким уровнем сложности. А я тоже такой заметил, почему у меня обычные некровморфы, типа, с одного выстрела отлетают. Ну, типа. типа, средний раунд один. Ну, это очень странно. То есть, он типа, час 30 Я не знаю, но... Ну, в принципе, удивляться нечему, потому что игра богованная, все куда-то улетает, тартарары, и тому подобное. Поэтому, в принципе, я ничему не удивляюсь. Поэтому... Погрузчик, чтобы поэтому давайте уже добьем эту главу. В принципе, 75-80 процентов игры я прошел на тяжелом уровне сложности, поэтому с меня в принципе все взятки гладкие. Вы видели, как я прохожу, ничего относительно сложного не было. Поэтому давайте продолжим, завершим уже игру. И пере... можно будет переходить ко второй части. Как раз там можно будет опять потестить настройки, посмотреть, как она вообще себя ведет. Опять же, там вертикальная синхронизации 5 10 О, туман пропадает. Ну, в принципе, вы все поняли. Поэтому. Давайте заканчивать. Потихонечку. Эта глава вроде тоже не особо длинная сейчас подлутаемся я понимаю, что особ тоже особо смысла в луте уже почти нет, но у меня кончаются патроны на лазерную винтовку вот в принципе и они перезарядим ее вот здесь надо сразу залутать дальше потому что Потому что вот эти вот ебаки нам потом помешают. Их надо сейчас спать. Альк, нужно на свое место. Используй погрузчик, чтобы перенести его и поставить на, пьедиста, Верни на место то, нас Хорошо, хорошо, я тебе прекрасно понял. Не обязательно мне капать на мозги. Давайте сразу видно да то что легче стало они не отлетали от шотов он сразу видите сколько патронов на импульсную винтовку сразу просто миллион поэтому играть в принципе нужно максимум с двумя оружиями опять же там заметочку вам. Не, не больше не сосиска ты чё там делаешь да против мелких могут да нормально но Во второй части, да, это пушка мостков, потому что там враги такие неприятные, это дети, подростки, да, они там много хлопот достают, доставляют. Там да. то что их платформу можно так толкать кинезисом вот просто 400 чем-то патронов на импульсную накладку ну куда стоит на склад выложим Потому что ну куда столько патрон то но ну, именно на импульсную она не для таких типов врагов о, алмазный алмаз без проблем вообще о я... мое а куда столько то я понимаю то что сейчас их много будет но столько не надо я оставлю там типа соточку не соточку оставлю как есть там все равно 175 в магазине оставим так переместим аптечки вот лазерные магазины мне нужны все вот оставшиеся я перемещу силовые узлы нам не нужны больше ни в чем я особо не нуждаюсь я бы конечно Опа. еще бы вспомнить как стазис пополняется вроде как типа запускается он тоже должен на эту кнопку Я взял птичку использовал дурачок ладно давайте так просто возьмем используем и пойдем дальше просто их сейчас будет много Типичная вертикальная синхронизация начнется <связать> я не хочу тебе делать больно язык, но сейчас будет их настолько много. Я вот еще обожаю вот эту вот лапшу из проводов для микрофона один заряжается один заряжает наушники а другой аудиокарту забыл самое что интересно когда один провод заряжает ты не можешь использовать замечательно тут стадий стоит ты не можешь использовать наушники с аудиокартой я не знаю, чем HyperX думала там, когда делала такую грень. Я не, Я не осуждаю, конечно, все равно это мега странно. <гарантина> Наушники топовые, но есть вот такие вот косячки, недоработочки. как это так, нельзя наушники в режиме зарядки использовать с аудиокарты, это глупо, мне кажется, на Еще... чем, мне кажется, глупо играть на среднем уровне сложности. Но здесь я бессилен, может это с чего-то, какого-то перифугу посчитала, но они, да, они ваншотаются просто, эти тоже не должны так легко отлетать. киньте сколько оставь да? дали сколько Я говорю на тяжелом уровне сложности здесь намного веселее они не ваншотаются как-то бегут тебе пытаться сделать ну а это просто не рыба не мясо ваншотается. по идее карантин уже должен был сняться по идее но игре же по барабану что я думаю правильно поэтому давайте дальше двигать а это для чего ладно важно Богованные звуки они очень напрягают и очень спасибо ну, вот здесь просто лута уйма я говорю это средний уровень сложности Он сбросился просто вот сейчас открываю у меня а ну, я рассчитывал на то что у меня сейчас будет полный инвентарь просто, просто на всего я какой тыля на него Потрошки соберем как же. Да не тебя, а себя. Туда я не побегу уже. Поехали дальше. Вы не подумайте то, что я за кадром, типа, как-то поменял уровень сложности. Я вам сам, типа, показал, что это невозможно вообще. То есть нигде в настройках нельзя его поменять. ору.. да, Вот о чем я говорю. Ты откинешься когда-нибудь или нет? Да, очень, цен... очень ценный лук. Так, питание восстановить здесь надо, да, вроде Так пойду подлетаюсь. Он. Я не знаю, зависит ли это от уровня сложности, но тут даже ящики все открыты. Ну, уйма просто патрон. Алло, куда мне их девать? Жрать? Я могу конечно, их, конечно, скормить некроморфом, но даже так тоже не делается. Ч он мне вам интервью? Ну, это вообще, бред, ло. Зона невесомости, понимаю. И сюда лут. Сюда лут. Зона невесомости. Не помню, как здесь бродить. Я зрился не быстро падает, как я сразу не заметил самое что интересное но ну, тоже заметили то что даже время прохождения сбилось как это вообще возможно будем надеяться что со второй части таких косяков не будет да. а можно лут взять о чем я и говорю так, Энергия установлена. Сейчас это вот так ебака я в тебя алло стазисом быстрее вообще у нас одна рука у нас вторая рука ни о чем лук можно пожалуйста сразу неинтересно играть он слишком быстро упал прям моментально господи да и же насколько прям по кайфу активировал пойдем сюда здесь пополним Пойдем дальше. Что вообще нереально? Классненькие, тепленькие такие шерстяные. Так, я не помню, здесь. Понял. Я не помню, здесь вроде карантинной зоны не ожидается. Спасибо, что ушел из-под моей ноги. Очень приятно так давайте падаем ребят я вас собственной безопасности так скажу. понимаю патронов много лута много но время тратить тоже не хочется так давайте силового вызовера я правда некуда уже но... Не важно, сойдет, сойдет. У импульсной винтовки, кстати, прикольно аль альтернативный огонь. Дыжит, думаю. Дыжит, думаю. немецкая. Ага, Принял осознал. Сейчас мы его дальше подведем. Есть что-то. Так. Есть только пылесос. Сейчас попаду с ним. Стреляли. Потише себе сделал, а то что-то будет реально не суши. Баки уже орать. Не знаю почему мало кто любит эту пушку но она реально и она проходит сквозь врагов и... Пойдет. Ну здорово. I didn't know. Я хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы раз... Я любила. Всегда любила. Мне интересно, да? Тема для разговора не очень, скорее всего, но мне всегда было интересно, что в этом шприце и было ли там вообще что-то. Типа, я знаю, что если запустить себе, э -э -э, ну, так скажем, в кровь пузырек воздуха.. И он дойдет до сердца, это тебя типа убьет. Я даже слышал прецеденты, когда людям делали операцию из-за этого и типа вытаскивали прям пузырик из ну, системы кровеносной. Я такой. Это правда вообще? Я вот не знаю, так это или нет. Я был бы рад, если бы мне кто-нибудь написал об этом в комментариях, но... Кого я оббадываю? <laughs> Никого нет. <laughs> не, не, я бы почитал, конечно, с удовольствием. Типа, я слышал об этом, но я никогда не был в этом уверен на 100%. Поэтому хз. Ладно, давайте в крайний раз зайдем в магазин. И готовь, будем готовиться, ну, сразу приготовимся к битве, так скажем. Аптечки я ставлю Батареи не нужны. Мне сейчас нужен только импульсная винтовка и все. По большому счету. Поэтому Давайте заберем побольше зарядов. И пойдем наводить шороху, так скажем. Почему я это делаю? Э -э Все очень просто. А, я сюда, кстати, забыл зайти еще. Э -э Дело в том, что этот босс требует очень большого входящего урона, так скажем. И... Говорит -э На несколько сот человек и все чулаки если кто-то меня слышит не пытайтесь решить посадку не садитесь потому что в него да, довольно таки сложно попасть по его уязвимым местам еще раз зайдем в магазин я просто жадненький хочется ничего лишнего не было все, аптечки есть. А еще одна возьму. Все. Просто он сейчас начнет бить своими щупальцами, боссанами. А вот тут еще Давай. На этот раз в магазин не буду. Так, все. Вот забрали. Все, пойдем. Финальная битва, финальный босс. Что с ней? Опять у нее волосы забоговались, алло. Сразу вниз. Просто подмел. Просто... Пол ею вытер, как тряпкой. Говорю, здесь промазать сложно. Ой, извиняюсь, здесь промазать легко, поэтому импульсная винтовка здесь подходит лучше всего, я считаю. Он вертится, крутится. У нас винтовка вкачана, особых проблем испытывать не будем. Пока он там мучается детский. Он сейчас угарит. О, подачу меня. Сейчас начнется. Поэтому импульсная винтовка подходит больше всего. Можно накидывать ему. Смотрим его еще пальца. Под попадать не имеет смысла именно но имеет смысла уничтожать сразу два потому что он вам не даст лучше знаю. вас всю историю вот он начинает брыкаться и вы второй просто не успеете зацепиться Открывайся. Вы можете там какой-то дома, конечно. Тихо, верно. Вроде все. Я не помню, есть ли у него вторая фаза. Свободен. Ладно, жадность фраера поэтому Побежим-ка мы на челнок Все, мы это говно победили Пора отсюда валить э -э -э Дверь так послушно распахнулась перед ним Такие дела. Сразу напоминаю, здесь скример сейчас будет, поэтому держите свои панталоны при себе. А кстати, тоже довольно-таки короткая Жаль, получилась. Я, меня. я даже сниму наушники, я не хочу это слушать. Ну, поймете что. Вот это вот. Ну вот и все. На первом Dead Space е. закончилась 12 глава, собственно, титры. Ну, подведем небольшие итоги. Много было косячков, так скажем, много влазами по настройкам, постоянная вертикальная синхронизация, включить-выключить поменять сенсу 5 10 еще почему-то на 10 или на 11 главе сбросилась сбросился уровень сложности не пойми с чего сбросился таймер ну, в плане того что сам прогресс сколько часов я игру проходил Но около 11 часов наверное я игру проходил насколько я помню поэтому такие дела немножко ретро зацепили 2008 год Dead Space лучшая была игра в жанре хоррор на тот момент ее боялись абсолютно все а когда ну вот когда она вышла большой хоррор, конечно был интернета у нас тогда особо не было только ходили там какие-то слухи кто-то там загружал какие-то ролики кто-то что-то смотрел кто-то что-то видел рассказывал. короче особо не было никаких на и новостей делает? поэтому кто ее до сих пор не прошел а я ну, сомневаюсь что есть такие люди игра все-таки 2008 года я, конечно, тоже довольно-таки много игр не прошел. Ну, старых, да. Есть такие люди, поэтому... Кто не застал... Или кто не прошел... Абсолютно советую... Пройти эту трилогию. Вот... вот особенно тем, кто вообще не играл именно пройти трилогию и сделать для себя выводы, какая из игр серии луч, лучше всех. Но лично по атмосфере я считаю, что первый Dead Space, конечно же, намного лучше. Второй он имеет такой баланс между атмосферой, графикой и экшеном тоже очень хороший баланс в этом плане. Все почему-то немножко хейтят вторую часть, не знаю почему. Я считаю, она именно в плане баланса одна, ну, она лучшая из игры, игр серии из первой, второй, третьей, а третью я считаю, да, и мне кажется большая часть аудитории, именно которой привязана к она третью часть хейтит и просто искренне ненавидит, я понимаю. От, от, от чего и из-за чего происходит это ненавистное ощущение, вот это вот вот этот хейт все, ну, все мы прекрасно знаем из-за чего, это просто переделали, переделали жанр хоррор, так скажем, в шутер, да? Атмосферный хоррор с элементами шутера его просто перевернули вверх тормашками, да, у нас получился не хоррор с элементами шутера, да, а наоборот у нас получился шутер с элементами хоррора. Все посчитали это ну, как плевком свой адрес, так скажем, все э, возлагали огромные надежды на третий Dead Space, но тут уж ничего не поделать. Тоже сейчас, конечно, ходит много слухов по поводу четвертого Dead Spaceа. Но, не знаю, студия Visceral Games, да, если я не ошибаюсь, она уже давно обанкротилась э, и расформировалась, поэтому 4 Dead Space уже, ну, так скажем, давно никто не ждет, а если кто-то ждет, ну, я не знаю, как он выйдет, сейчас э, тоже могу соврать, Uh, есть в ютюбе трейлер игры то ли от создателей, то ли от самой компании Visceral Games ну, она обанкротилась и расформировала, значит она сейчас называется по-другому, либо ее делают вообще другие люди либо люди, которые вообще привязаны к самому Dead Space, да uh, не помню, как он называется она, как называется эта игра, там тоже что-то в таком же сеттинге Dead Space Uh, как как же она называется? Что-то там project Сейчас гляну, прям вот при вас. Dead space, ну, ну просто вот space и вот что-то там project какой-то. Во во. А вот Калиста протокол. Калиста протокол. Типа. Это будет нашим новым Dead Space. Трейлер многообещающий. Он идет две минуты. Неприятный. Э -э так, как, как там обычно выражается? <сёк> ага, глава 12. Мертвый космос завершена. Что? Что? Сейчас вроде нам. Да, боевое снаряжение. Досье. 50 кредитов. Силовых узлов. И костюм нам должны дать. Сверхсложный режим. Вот когда начинаешь. Сверхсложный, вроде дают тебе костюм. Но это не важно. Так, так, у меня мысля вылетела опять из головы. Во, лицам очень впечатлительным советую не смотреть этот трейлер, потому что он довольно-таки откровен так скажем, именно в плане насилия. Поэтому я вас предупредил. Кто, ну конечно же, досмотрит до этого момента. Мы, конечно же, сохранимся на с какого-то хера а нереально у нас открывается поэтому такие дела смотрите трейлер "Калиста Протокол" на ютюбе и делайте для себя выводы но все на него сейчас возлагают огромная надежда но не на трейлер а на саму игру тоже трейлер интригующие именно видно с этим, с этим самого Dead Spaceа это дает, мать. Завязываю, слышишь, ты мешаешь. Не опять сбился. Короче, дело в том, что это сын Dead Space. Такие дела. Ладно, не буду больше затягивать, еще второй Dead Space проходить, поэтому все, ребят, ДСП из 1 завершён. Возможно, как-нибудь в будущем я оставлю, ну не буду удалять, на нереальном уровне сложности проходить. Поэтому всем опять хорошего настроения, доброго времени суток, не болейте. Всем пока, увидимся во втором ДСП.